Приветствую, мои родные, мои любимые, с вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерго-вибрационный гороскоп на неделю для Девы. И я напоминаю, что данные гороскопы – это общий гороскоп, который касается всех знаков зодиака. Однако теперь вы можете заказывать индивидуальный гороскоп, где вы получите или гороскоп на неделю, в котором будет расписано по каждому дню такие сферы жизни, как отношения, здоровье и финансы. Или вы можете заказать гороскоп на месяц, где будут расписаны отдельно каждая сфера. Ну, это отдельно бизнес, отдельно любовь, отдельно здоровье. И полностью расписан каждый день месяца для того, чтобы вам удобно и эффективно было пользоваться. Все ссылочки и описание гороскопов, примеры гороскопов под этим видео на канале в YouTube. Переходите, если вы в соцсетях, или смотрите под этим видео если вы уже на нашем канале. А сейчас еженедельный общий прогноз для ДЕВ. Партнерские отношения будут всю неделю стоять на повестке дня у ДЕВ. Прежде всего, речь идет о супружеском союзе. А в будние дни недели отношения складываются очень замечательно. Вы находите много общего с партнером, вместе проводите свое свободное время. Это отличные дни для посещения кинотеатра, цирка, любых увеселительных мероприятий вместе с партнером и вместе с детьми. Также вас могут пригласить в гости на свадьбу или на юбилей. Интересно отметить, что основная инициатива будет исходить от партнера, а вам необходимо будет расслабиться и принимать, в общем-то, на себя роль ведомого, отдать бразды правления партнеру и дать возможность ему сделать вас еще чуточку счастливыми. В этом случае партнерские взаимодействия пойдут еще более гармонично. К деловому партнерству это условие тоже относится, Вместе с тем, в конце недели на выходных в партнерстве могут начаться трения. Основная причина напряженности может быть связана с вмешательством в ваши отношения, близких родственников. Не исключена конфликтная ситуация, если вы с партнером живете вместе с родителями. Тогда конфликт поколений может перейти в партнерский конфликт. Но будьте мудрее, ведь вы теперь предупреждены, правда? Продолжая тему отношений, хотела бы еще вот что добавить. На этой неделе влюбленные девы все сильнее поддаются чужим чарам, но могут и сами оказаться тонкими обольстителями и соблазнителями. Содействовать взаимоде... взаимному интересу будет подходящая атмосфера, побуждающая эмоции, мечты, воспоминания. В вашем или чужом сознании может сработать психологический якорь. Ну, например, аромат или мелодия. Хоп, и поехала счастливые дни для вас будут 21 22 и 25 февраля стоит подчеркнуть из календаря встреч 23 и 24 февраля могут ну, быть осмотрительны в эти дни не очень благоприятные иначе цепь недоразумения обольщений и ошибок вам обеспечена постарайтесь эти дни спокойно провести теперь что к Касается финансов и карьеры то девы на этой неделе преуспеют в творческих и а, публичных профессиях вы сможете предложить своим клиентам качественные услуги и вам не придется в дальнейшем переделывать свою работу также это достаточно благоприятное время для работы в индустрии моды отдыха или развлечений однако не во всем вам сопутствует удача вы можете столкнуться с затруднениями на рабочем месте офисным могут ухудшить, например, условия труда или перевести в другой кабинет или лишить какой-то офисной техники, она может просто сломаться. Воздержитесь от подписания договора аренды. Неважно, это касается бизнеса или аренды жилья. Вот не самая лучшая неделя. В любом случае сохраняйте свежий ум, позитивный настрой и эта неделя будет для вас очень удачной. Обязательно ставьте лайки для того, чтобы показать, насколько вам интересны наши прогнозы. Делайте репосты, ведь с каждым репостом еще больше людей становятся более счастливыми и знают, как им воспользоваться возможностями на новой неделе. И, конечно же, все вместе подписывайтесь на наш канал. Включайте колокольчик, тогда вы будете получать оповещения о выходе новых видео, новых гороскопов и рекомендаций от меня. А с вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерго-вибрационный гороскоп на неделю. До новых встреч, мои родные, и обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока!